Проблемы глобальной безопасности в КФУ. Закон придуман для того, чтобы его не нарушать. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Камила Насырова. 28 октября в Казанском федеральном университете состоится юбилейная 15-я серия научно-популярного проекта «Про наука в КФУ» под названием «Ночь интеграции». Ученые и преподаватели КФУ прочитают увлекательные лекции о том, что IT-технологии почерпнули из мира живого, как нанотехнологии изменят фармпромышленность, кто и что абьюзит наш мозг? Гости мероприятия смогут самостоятельно провести серию занимательных химических опытов, запустить дрон, запрограммировать робота и поиграть в VR. Напомним, что про Пронаука в КФУ пройдет во втором учебном корпусе по адресу улица Кремлевская, 35. Начало мероприятия в 17.00. 27 октября стартовал Второй международный научный форум по проблемам глобальной безопасности и научной дипломатии. О том, как наука влияет на решение международных конфликтов и проблем, расскажем в сюжете.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 В Казанском федеральном университете прошла интеллектуальная игра «Конституция Татарстана. История и современность», приуроченная к знаменательной дате 30-летию Конституции Республики Татарстан. Подробности смотрите далее. 26 октября состоялась интеллектуальная игра «Конституция Татарстана. История и современность». Историка-правовая игра для студентов была проведена в формате квиза. Студенты из семи команд различных вузов Татарстана соревновались между собой, отвечая на отдельные вопросы и решая небольшие задачи на основе норм российского права. Конституция Республики Татарстан исполняется 30 лет. Мы решили, что это должно быть не только в рамках юридического факультета Казанского федерального университета. Решили пригласить все юридические вузы для того, чтобы сыграть в игру на знание конституционных положений. Квиз посвящен 30-летию Конституции Республики Татарстан и содержит задания по конституционному праву. Игра для команд состояла из пяти туров. Каждый включал в себя от пяти до двенадцати вопросов. Ответы члены команды вписывали в специальные карточки, которые по окончании каждого тура сдавали организаторам. По задумке организаторов, победителем игры становятся команды, набравшие наибольшее число баллов за правильные ответы. В условиях последних ведущихся действий нам необходимо поднимать уровень патриотического образования, знания собственной истории Народа, именно в грамотном научном русле, чтобы студенты разных курсов, разных направлений, разных факультетов и институтов могли собраться вместе, обсудить необходимые вопросы, принять участие в интеллектуальных играх и, соответственно, проявить определенную соревновательскую ноту, чтобы принять совместное участие. По итогам игры первое место завоевала команда юридического факультета КФУ Алга. Серебро взяла команда Казанского филиала Российского государственного университета правосудия Без Рабас. И третье место присудили команде Казанского инновационного университета имени Тимирясова и Наветя Флаурс. Награду победителям торжественно вручил председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин. Я очень рад организаторам сегодняшней встречи стенах Государственного совета, когда... Проведенный конкурс на знание Конституции, основного закона своей республики, юридические наши вузы, факультеты вузов провели такой серьезный, объемный труд по знанию Конституции Республики Татарстан. Обязательно там и знание Конституции Российской Федерации, так или иначе. Живем в одном правовом поле. Организаторами интеллектуальной игры выступили аппарат Государственного совета Республики Татарстан и юридический факультет Казанского федерального университета. Карина Саяхова, Ленар Гизатуллин, Универньюс. Каждый ли гражданин знает законы своей страны? Нет. Каждый юрист знает законы страны, в которой он живет. Однозначно. Насколько же хорошо будущие юристы Казанского федерального университета знают законы Российской Федерации, выяснилось на конкурсе от Конституционного суда Республики Татарстан и кафедры экологического трудового права и гражданского процесса. Подробнее расскажет наша съемочная группа. 27 октября прошел конкурс, посвященный 30-летию Конституции Республики Татарстан.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 Как все принимались те же самые законы, о чем они. В конкурсе приняли участие 8 команд. Победители получат памятные подарки от Конституционного суда, а также от Юридического факультета. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз. 40 студентов лучших технических вузов Санкт-Петербурга, Москвы и Казани награждены ежемесячной стипендией в размере 15 тысяч рублей. О том, как компания Selectel поддерживает студентов-айтишников, узнаете в следующем сюжете. Компания Selectel развивается на рынке технологических компаний уже 14 лет. Около 750 сотрудников в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области помогает другим компаниям развиваться в интернет-пространстве. Свой бизнес на инфраструктуре Selectel ведут социальная сеть ВКонтакте, 2GIS, нитология, самокат и многие другие крупные сервисы. Как любая современная компания, Selectel думает о будущем. Предоставляет студентам оплачиваемые стажировки и поддерживает их инициативы. Совсем недавно компании была учреждена стипендиальная программа для поддержки студентов-айтишников. Торжественная церемония награждения победителей конкурса была проведена на базе Центра цифровых трансформаций Казанского федерального университета. Мы гордимся своим университетом. Мы... Уверен, что мы один из лучших университетов России, но в любой ситуации необходимо получать обратную связь с рынка, от работодателей, от скажем, потребителей наших услуг. И в данном случае, тут та самая ситуация, когда... Внешний заказчик или внешняя компания, которая достаточно успешная и известна на рынке IT, дала свою обратную связь о том, что мы готовим достойных студентов. Для нас это очень важная оценка, но она не позволяет нам расслабляться. Мы будем дальше усовершенствовать нашу образовательную программу, наши образовательные практики. Я думаю, что таких мероприятий будет становиться больше и больше от различных участников данного IT-технологического рынка. Конкурс завершился в конце сентября. По его результатам было выявлено 40 победителей из лучших технических вузов Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. У нас выявлено 10 победителей из Казанского университета. Это 6 студентов Института вычисления математики и информационных технологий и 4 студента из ИТИС. То есть мы считаем, что это большое достижение. Соответственно, 10 наших студентов среди 40 студентов всей России. Поощрять начинающих айтишников и мотивировать их на новые свершения – одни из основных задач стипендиальной программы. Как отметили представители компании, ключевыми качествами победителей, на их взгляд, является инициативность и ответственность. При отборе мы не давали никакие дополнительные задания, мы хотели проверить, что уже есть у студентов, какие у них есть свои проекты. Ребята молодцы, они прикладывали не просто свои учебные проекты, там домашки, лабораторные, которые они проходили на занятия, но и дополнительно сверху всего этого, что они делали. Это DIY-проекты, это PET-проекты, это их гитхаб, все, что они писали, как они документировали, мы все это оценивали, конечно, также мы... Оценивали их э, участие на хакатонах, на конференциях, их выступления. Э, прекрасные ребята, все очень разносторонние. У каждого есть достижения, чем им можно гордиться. Я планирую использовать «Селектел», чтобы выкладывать туда свои пять Ну а развиваться буду как кент разработчик До конца текущего семестра студенты ежемесячно будут получать выплаты в размере 15 тысяч рублей. По словам представителей компании «Селектел», победители смогут принять участие в следующем конкурсе, чтобы сохранить стипендию до конца года. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. На этом все. В студии была Камила Насырова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!